Акция «Бессмертный полк» уже успела стать доброй традицией. Это поистине масштабное и грандиозное событие. Сейчас мы видим «Бессмертный полк».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 в руки взяв цивию винтовки в огненный 20 век. Перед главным зданием Ковуульши Гафуров сказал благодарственные слова ветеранам и отметил важность таких мероприятий. Верные, равнее на середину, товарищ ректор Казанского федерального университета, участники студенческого марша победы на митинг через дня победы построены, командир почетного батальона 210.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 На сегодня это все. Смотри Универньюз и будь всегда в теме студенческих новостей. До скорых встреч.